Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу вам посылку, одну из лучших с Китая. Называется в переводе нано китаец 3000. Смотрите, он чинит любые провода. То есть, ну, я точно не знаю, как это происходит, но... А вот наушники, если у вас, в инструкции написано, что если у вас переломался провод, нужно его разрезать, а потом вставить в эту коробочку. Либо, если он у вас уже разрезанный, то есть это провода от наушников, ну как у меня в случае, и либо провода, которые можно вставить. Ну, обратите внимание, то есть разрезанный провод, вот ну это обычные дешевые наушники, вот, все видно хорошо китайские какие-то наушники, они у меня мало очень проработали. И теперь смотрите. Раз, два, три. Внимательно смотрите. И провод теперь становится полностью полностью отличным. То есть, ну, я точно не знаю, как это работает, но э, написано, что там используются нанотехнологии. Что именно подразумевается под нанотехнологиями, я не знаю. Эм. Ну, все, отлично. Спасибо большое за просмотр. <считано> Подписывайтесь, ставьте лайки.